Мы рядом с деревней Подталицы. Отсюда до нее менее 200 метров. И вот уже много лет подряд здесь бьет из-под земли необычный источник. Это не нефть и даже не минералка. Это канализационные стоки из Богородского сельского поселения. В 80-е годы прошлого века там началось многоэтажное строительство. А здесь было решено разместить очистные сооружения. Впрочем, дома построить успели, а до очистных руки не дошли. За минувшие десятилетия тут образовалось целое фекальное болото. В 2015 году на проблему обратил внимание местный депутат Андрей Сергеев. Это несколько пятиэтажек сбрасывают сюда вот отходы. Что дальше с этим будет, мне трудно предугадать. Но то, что это угрожает питьевой воде, вот этих людей, которые живут здесь недалеко, да, это факт. То, что это запах, здесь раздается на все округа, это тоже факт. После разразившегося скандала чиновники пообещали проблему решить. И даже озвучили стоимость этого решения – 17 миллионов рублей. Впрочем, похоже, в своем стремлении сэкономить бюджетные средства они избрали немного иной подход. Тот проект, который должен был заработать еще осенью 2018 года, сейчас выглядит вот таким образом. И, конечно, рядом с этой трубой распространяется запах канализации. Здесь рядом находится храм, жилые дома. Рядом с нами расположен новый дом. Это центральная улица села. Подумав четыре года, чиновники пришли к банально безумному решению пустить зловодную реку в обычную. Без всякой очистки канализационные стоки стали сливать водохранилище на Талке. А это, между прочим, памятник природы и особо охраняемая территория. В 60-е годы оно было создано одновременно с парком имени 1905 года, как единый комплекс, предназначенный для отдыха трудящихся. После очередного обращения депутата к природоохранному прокурору, чиновники были вынуждены трубу перекрыть. При этом, чья эта труба и почему она появилась в этом году, никто так и не ответил. А рядом с подталицами вновь забил фекальный фонтан. Итог. Деньги потрачены, подключение к городским сетям водоотвода так и не случилось, а реке уже нанесен ущерб. Вместо решения проблемы находчивые власть просто меняют место сброса канализационных стоков, отравляя поочередно то жители деревни подталицы, то горожан отдыхающих на Талке. Вместе с муниципальным депутатом Андреем Сергеевым мы подали жалобу в Департамент природных ресурсов и экологии. Присоединяйтесь и вы. Делитесь этим видео. Ведь чем больше людей узнают о происходящем, тем меньше шансов, что дорвавшиеся до власти негодяи продолжат устраивать локальные экологические катастрофы. А еще регистрируйтесь на сайте умного голосования. Ведь нам нужно, чтобы к власти приходили ответственные люди.